Всем доброго времени суток. С вами Надежда и канал Мое хобби. Сегодня я покажу, как можно свалять теплые и мягкие варежки из натуральной овечьей шерсти. Для этого понадобится 50 грамм непосредственно шерсти, шаблон из подложки под ламинат, мыло и вода, чтобы руки легче скользили по шерсти я одеваю виниловые или полиэтиленовые перчатки раскладку шерсти на шаблон для белых варежек к сожалению я снять не успела но предлагаю вам посмотреть аналогичную раскладку на коричневых варежках а сами варежки мы будем валять из белой шерсти как видите валяние варежек происходит на шаблоне Который увеличен по сравнению с размером руки примерно полтора раза. На каждой стороне варежки необходимо разложить шерсть в два слоя. Я кладу ее по диагонали. Сначала в одну сторону, а потом в другую. Диагональная раскладка шерсти помогает готовым варежкам немного растягиваться. При этом они очень хорошо сидят на руке. При раскладке шерсти необходимо немножко заходить за шаблон. Второй слой кладу перпендикулярно первому. Шерсть должна лежать ровным слоем, без утолщений или пропуска. Для этого нужно проверять ладонью толщину шерсти. Теперь нужно накрыть варежки сеткой, сбрызнуть водой и добавить немного мыла. Для быстрого сцепления шерсти я использую вибро-шифровальную машинку. Но это совсем не обязательно. Можно просто притереть шерсть через сеточку руками. сеточку переворачиваю варежку на другую сторону и остатки шерсти я загибаю на шаблон между ладонью и большим пальцем нужно аккуратно растянуть или надрезать шерсть а потом уже ее загибать наверх здесь нужно быть очень внимательными и аккуратными и не допустить образования дырочки я снова прохожу машинкой по второй стороне варежки а затем с помощью полотенца промакивающими движениями убираю лишнюю жидкость Процесс валяния я покажу на белых варежках. Вот такие большие, по сравнению с рукой, выглядят варежки валяния. в начале валяния. Теперь я заворачиваю варежки в лукеевскую пленку. Для плотности накручиваю их на круглый цилиндр. Вместо этого можно использовать любую круглую палку или небольшую пластиковую трубу. И теперь около 100 раз я катаю варежки с небольшим усилием. Теперь снова притираю варежки руками, не забывая о краях. Накрываю сеточкой снова и прохожусь по всей поверхности с двух сторон удобным массажером. Через какое-то время шерсть уже схватилась друг с другом, она не разъезжается, не расползается и можно уже убирать шаблон для этого острыми ножницами я срезаю верхний край варежек немножко притираю самый краешек и аккуратно достаю шаблон шаблон я достаю не сразу еще какое-то время я притираю шерсть руками Потом сворачиваю каждую варежку в рулон и прокатываю раз по 50 по икеевской пленке. нужно доставать очень-очень аккуратно, чтобы при этом не повредить еще пока слабо сваленную шерсть на варежке. варежки побросать, немножечко помять, покатать. Потом нужно аккуратно просунуть руку вовнутрь и прогладить все края и все бока варежек. Не забываем про большой палец и следим, чтобы между пальцем и ладонью не было никакой дырочки. Если в варежках скопилось много лишней жидкости и пены, ее нужно просто отжать в миску. Теперь за шерсть можно уже не бояться и прикладывать большие усилия при валянии. Используя самые разные приемы, можно варежки катать, тереть, скручивать, мять. При этом шерсть начинает садиться и варежки прямо на глазах уменьшаются в объеме. Их нужно расправлять, проглаживать со всех сторон руками и, конечно, следить за формой. Уменьшение варежки в объеме – это самый длительный процесс при валянии. В каком направлении мы трем, скручиваем варежку, мнем ее, в том направлении и усаживается шерсть. формировать уже прямо на руке. Вот такими притирающими, растирающими движениями необходимо прорабатывать всю поверхность каждой варежки. Нужно следить, чтобы не было заломов, складок на шерсти, а для этого необходимо притирать буквально каждый сантиметр. Лишнюю влагу убираем. Варежки становятся все меньше и меньше, но при этом плотнее и плотнее. Я снова надеваю их на руки и уже притираю варежку о варежку. Когда варежки стали уже достаточно плотными, их нужно прополоскать. Полощу варежки я несколько раз, при этом меняя температуру воды. То есть делаю контрастные ванночки с горячей и холодной водой. Сейчас вы видите, что вода горячая, и варежки несколько секунд побудут в такой горячей воде. А теперь вода холодная. выжимаю варежки теперь в варежках практически не осталось мыла но при желании его можно немножечко добавить при этом следить нужно чтобы влаги было минимум и вот именно в этот момент после контрастной воды и после того как варежки уже активно проминаются они очень быстро буквально за несколько минут садятся до нужного нам размера вот такими закручивающими движениями я усаживаю варежки как по длине, так и по ширине. Обязательно нужно время от времени прикладывать одну варежку в другой и проверять их размеры и формы. Необходимо делать так, чтобы обе варежки были абсолютно одинаковые. И теперь я снова надеваю варежки на руки и довожу их до нужного размера. Вы видите, что варежки практически готовы. Осталось только немного уменьшить пальчик, уменьшить ширину варежки в ее основании и укоротить варежку по длине. Вот такими движениями скручивающими притирающими очень легко формировать нужную нам форму варежки край варежки можно обрезать ножницами и сделать его абсолютно ровным а можно оставить вот как здесь его естественный вид чтобы варежки расправились и стали гладкими я притираю их перевернутой мыльницей это же самое можно сделать э, плоским, большим овальным камнем или специальным деревянным утюжком для валяния. Когда варежки уже будут абсолютно готовы, их нужно прополоскать несколько раз в теплой воде, чтобы полностью избавиться от мыла. Если прокатать варежки в махровом полотенце, то уйдет большинство влаги и варежки станут почти сухими. Последняя примерка. И что вы думаете будет дальше? Я включаю утюг. И на самой высокой температуре я сначала проглаживаю варежки через полотенце. А потом я смело глажу и сами варежки. Настоящая шерсть никогда не пристанет к утюгу. После того, как варежки высохли, они выглядят вот так. Конечно же, я их еще украшу и обязательно покажу вам результат. Спасибо вам за внимание! Смелее валяйте варежки и до новых встреч!